давай это ресурс этого режима, несмотря на военные неудачи и политическую изоляцию, несмотря на экономические последствия и все такое прочее, сколько он велик? Ну, посмотрим скоро. Мне кажется, что ресурсы заканчиваются. Мне кажется, что ресурсы заканчиваются. Я не осмеливаюсь в присутствии все-таки вице премьеры Российской Федерации говорит об экономике, я не знаю, вот. но, по-моему, экономические ресурсы тоже заканчиваются, и э, заканчиваются моральные ресурсы, заканчиваются политические ресурсы, лидер страны никому не интересен, есть такое, вот я могу только одним наблюдением поделиться, уже очень давно, не сейчас, уже давно, уже много лет. Когда Владимир Владимирович устраивает свои пропагандистские шоу, прямую линию и пресс-конференции, ну вот это все готовится, там миллионы вопросов и так далее. и так далее. В этом году вот. отменили вроде бы. Ну в этом году, конечно, отменили. Ну потому что Третий Рим заканчивается, а Четвертому не бывает. Все правильно. Вот. А, э, э, но вот тогда все было, да, все эти подготовки и прочее, это никто не смотрит. Понимаете? Это никто не смотрит, это никому не интересно. Вы не найдете в России человека уже много лет, который бы спросил, слушай, вот он сегодня выступал, а я не смог послушать, что он сказал. А хрен с ним, что он сказал. Это, это, это, совершенно, вот, понимаете, люди абсолютно, абсолютно показательные. Однажды, на года 3-4 назад, когда меня по последний раз звали на телевидение, как раз звали на обсуждение его там то ли прямой линии, то ли пресс-конференции. Я ехал из загорода в электричке, он уже начал выступать. Я прошел всю электричку из конца в конец и смотрел, чего люди смотрят в гаджетах. Ну, все же уткнулись в гаджеты, да? Вот. Дорогие друзья, я не видел ни одного человека, который смотрел бы пресс-конференцию президента своей страны. Всем пофигу. Это уже очень давно. Поэтому мне кажется, ресурс этого знаете, режима... даже журналисты и так далее смотрят. Совершенно правильно. Вот. Мне кажется, ресурс этого режима закончится. Перед чем может закончиться эта война? Вот последняя она или не последняя? нас Мне кажется, надо понять, ради чего Путин ее развязал. Мне кажется, что цели этой войны глубоко иррациональны глубоко и рационально, он везет войну на уничтожение сначала Украины, а потом и западной цивилизации. Вот это война на уничтожение, это экзистенциальная угроза, экзистенциальный вызов европейской западной цивилизации. Поэтому мне кажется, эта война не может закончиться обычным мирным соглашением. Знаете, если бы он требовал, допустим, чтобы Украина не вступала в НАТО, ну, например, да, вот, вот не хочу, чтобы Украина выступала в НАТО. Ну, черт его знает, при каких-то условиях, может быть, об этом могли бы договориться. Да? Или если бы он бы требовал там еще чего-то такого. Ну, того, что в принципе возможно сделать, он требует, чтобы вас не было. Вот что он говорит украинцам. Вас не должно быть. Литвы тоже не должно быть. Вообще никого не должно быть. Вот. Это война с миром. И вот здесь я готов согласиться с нашими пропагандистами, которые говорят, мы же воюем с НАТО. Ну, конечно, мы воюем с НАТО. НАТО с нами не воюет, а мы воюем с НАТО. НАТО пока еще не пришло. Вот, всерьез, как -то в том анекдоте, да? Вот. И это, конечно, война против ценностей западной цивилизации. Не случайно союзниками являются Иран, Талибан, по-видимому, скоро, этот самый наш толстый друг Ким Чен Ын, там ну и так далее. Да? Вот это, они чувствуют духовную близость, понимаете, хотя наши деятели в галстуках, а там, аяталы в своей одежде, они одинаковые. На самом деле они одинаковые, они одинаковые, ненавидят свободу и все прочее. Поэтому эта война может закончиться, а может закончиться перемирие. Это перемирие может иметь разные формы. Полное освобождение Украины, неполное освобождение Украины, но это будет перемирие, это будет прекращение огня. Потому что Путин или его, если режим сохранится, его преемник, немножко отряхнувшись, пойдут в новую атаку. Если говорить о конце войны... куда, куда пойдут? О мире. Куда, на, на, куда пойдут? От а черт узнать. я совершенно согласен с господином заместителем министра иностранных дел, что пойдут куда угодно. Это совершенно не имеет никакого значения. Зачем ему Украина? а Беларусь, а Казахстан, да, да куда угодно, Литву можно освободить от литовцев, попробовать, вот, ну и так далее. Вот. Нет-нет, куда-нибудь пойдут, куда-нибудь пойдут. Поэтому эта война должна закончиться мирным договором не между Россией и Украиной, а между Россией с одной стороны и Украиной и объединенным Западом с другой. Они должны быть участниками мирного договора. И этот мирный договор, с моей точки зрения, должен включать в себя не просто освобождение украинских земель, всех, естественно, в том числе и Крыма. Я, я говорю не о том, если украинцы согласятся, если украинцы захотят остановить войну сейчас, это их дело, это естественно, это их дело, они под бомбами, а не мы. В чем сейчас говорить-то? Вот. Но это, это не будет мир. Это будет перемирие, это будет передышка. Вот. А мир наступит, если будет подписан вот такой всеобъемлющий договор, он должен включать в себя, кроме гарантии Украины, он должен включать в себя, как мне кажется, демилитаризацию России. То есть, либо э -э, ядерное оружие не должно вообще быть у российского государства, либо ну, оно должно быть под, контр под международным контролем. Вот. Мне кажется, что э -э, если оно будет оставлено России, то все угрозы останутся. Но вот это, я надеюсь, что это случится. Я надеюсь, что это все-таки случится. И дай бог удачи Украине, и украинским солдатам, и вообще, и вообще слава Украине. Вот. Но что будет дальше? Вот вопрос, что будет дальше? Ну и меня все-таки интересует, что будет с Россией, честно говоря, очень сильно. А и, что будет? Не знаю, вот сейчас скажу, что мне кажется. Меня очень интересует, что будет с Россией, я хочу вернуться. Я хочу вернуться туда. и вернусь как только так сразу. Так, значит, Смотрите, после, после войны что мы будем иметь? Мы будем иметь руины на месте России. Они уже сейчас руины, потому что Владимир Владимирович очень эффективен, причем он эффективен этого разрушения. Он разрушил все. Просто абсолютно все, да, политические институты, науку, образование, здравоохранение, культуру, там и так далее. Просто, просто все, черт возьми, матери, разрушено. Пустыня, на самом деле. Нет, хорошо бы, если пустыня, это руины именно, да, на руинах строить <свистит> <свистит> значительно тяжелее. Вот. Мы будем иметь страну, которая должна будет выплачивать репарацию, естественно, вот, а, а, а, а, как, а как без этого? Вот. Мы будем иметь страну с озлобленным, униженным и э, ненавидящим весь мир населением. Вот с этим надо будет что-то делать. И будет несколько задач, как мне кажется, очень важная задача. Одна задача если мы хотим, чтобы Россия стала, ну, все-таки, как-то, членом мирового сообщества, да, ну, потому что. Она же не провалится никуда. понимаете. Литва не будет граничить с Японией. Вот этого не будет. Вот эта земля останется где-то. Вот. Значит, будет несколько задач. Одна задача, может быть, неожиданная, может быть, вы скажете, что это неправильно, не знаю. Значит, это некоторая реабилитация российского народа или русского народа в глазах мирового сообщества. Сейчас постоянные разговоры о том, что вот это имперский синдром, они все имперцы, поэтому они ведут войны и так далее. Ну, во-первых, никакого имперского синдрома нет, это один из мифов. Я хочу вам напомнить, что когда рушилась империя, действительно, чтобы хоть один человек сказал, что ему жалко, что уходит в Таджикистан, да господи, да, да, да слава Богу. да, вот, Ни один не было такого. Сегодня только городские сумасшедшие, представленные в телевизоре, хотят восстановление Советского Союза, больше никто этого не хочет. Вот, но самое главное не это. Русские люди там, российские люди, они, разумеется, не ангелы, как, между прочим, никто не ангел. Э, и у нас действительно распространены разные предрассудки и дикости. Но, Но российский народ не имеет субъектности сегодня. Он не имеет субъектности. Он не влияет на политику. Война с Украиной началась не потому, что русские люди хотели вернуть Крым. По барабану он был Крым, понимаете? Она началась из-за безумия одного человека. Из-за этого не было никаких объективных предпосылок к этой войне. Он ее начал. Настроение, предрассудки, дикости, что угодно российских людей не имеют никакого влияния на российскую политику. Они, конечно, существуют, но на политику они не влияют. Знаете, когда э, э, там, при окончании вот, э, ну, войны в Алжире, например, часть французов требовала войны до победы там, и, так далее, и так далее, то это заставляло правительство Франции как-то маневрировать в этом смысле. Ну, потому что куда-то денешься. Когда американцы, э, часть американцев, продвинутая часть, были против войны во Вьетнаме, это было фактором прекращения войны. У нас это не имеет никакого значения. Сначала начальник принимает решение, потом он смотрит, кто недовольный, репрессировать, кто довольный, погладить по головке, дальше соловьев Беева делает так, чтобы довольных было больше. Все, плевать им на настроение людей нельзя, выводить войну из предрассудков русских, русского народа – это неправильно, мне кажется. Еще одна вещь, которую надо сделать – это уже психологическая реабилитация самой страны. Потому что я хочу напомнить, что в новой России, кстати говоря, никакой прекрасной России будущего после Путина не будет, а будет серия из нескольких диктатур. И очень может быть, что диктатуры диктатура будет менее кровавая, менее опасны и так далее, но переход прямо сразу после Путина к демократии мне представляется абсолютно нереальным и нереалистичным. Это будет через серию, через несколько итераций может произойти. Вот, так, значит, в этой новой России... Будет жить несколько десятков миллионов тех, кто не просто поддержит, голосуют за Путина, кто согласен, что во всем виноваты Пиндоса, кто согласен, что нас все ненавидят и у нас не было другого выхода, как в свое время Гитлер сказал по поводу Польши напав на Польшу, а Путин напав на Украину, повторил дословно, да, у нас не было другого выхода. Вот будет жить несколько десятков миллионов всех, кто со всем этим согласен. и у них будет право голоса на честных, транспарантных выборах там, и так далее, и так далее, и они могут выбрать нового Путина. То есть надо что-то делать для того, чтобы быть с ними в диалоге, чтобы к чему-то вообще как-то приводить и так далее. Вот. И еще одна вещь, которую надо сделать, по-моему, которая будет... Вот... Принципиально важна, но ну, эта тема уже много раз возникала, на нее э, э, наши украинские друзья говорят, что вы охренели, э, как вы вообще осмеливается об этом говорить и так далее. Это что-то типа плана маршала Значит, можно пойти по пути 918 года, года, оставив побежденную Россию в том состоянии, в котором была побежденная тогда Германия, и способствовать переходу к власти Гитлера. Можно вести себя, так и в 1945 году вели себя западные союзники, когда они помогли Германии вылезти из той ямы, в которую она, она попала. Значит, мне кажется, что ну, мы, как те, кто, ну, видимо, многие присутствующие все-таки идентифицируют себя с Россией и хотят туда как-то вернуться и думают о ее будущем, да, то мне кажется, что мы должны эту позицию защищать, хотя она, конечно, предельно непопулярна. Определенно непопулярно, она никак не отрицает ни ответственности э, народа за то, что произошло, ответственности культуры, моральной ответственности и так далее, конечно, ну, как некоторые немцы Внуки тех, кто были когда-то в, э, в той Германии, до сих пор ездят в Яд вашем в Иерусалим э, работать в музее Холокоста, чувствуя некую ответственность, да? точно так же, конечно, ответ не отрицает. Понятно, что любые действия позитивные по отношению к России могут быть только после окончания войны и подписания мирного договора, вот. но, тем не менее, если мы смотрим вперед, то мы должны смотреть вперед. Действительно, план Маршала начал готовиться задолго до окончания войны с Германией, задолго до того, как Гитлер был разгромлен. Вот я думаю, что этот план должен готовиться сейчас, задолго до того, как разгромлен режим Путина.